Здравствуйте! Меня зовут Максим Громов, мне 34 года. Я работаю в IT-сфере в одной из государственных компаний уже достаточно продолжительное время. Сейчас для меня, как и для многих россиян, основным источником дохода является заработная плата. Однако в достаточно продолжительное время меня интересуют вопросы работы на фондовых рынках. В 2006 году я закончил университет, устроился на работу. Появились первые деньги, часть из которых я откладывал. И в 2007 году открылся первый брокерский счет со скромным капиталом в 30 тысяч рублей. Стал пытаться зарабатывать, параллельно также реинвестирование, реинвестировав часть средств заработной оплаты на фондовый рынок. Иногда мои сделки были прибыльными, иногда не очень, но в целом, так как рынок был растущим, я оставался в плюсе. В 2008 году грянул кризис. И я потерял а, порядка 70% от стоимости своего портфеля в 250 тысяч рублей. После этого я отошел от активного инвестирования, поняв, что мне не хватает знаний и навыков для того, чтобы эффективно а, совершать операции и не допускать подобного рода потерь. Стал читать литературу о том, как заработать, как сберечь деньги, как работать на фондовых рынках. Литература, которая касалась улучшение благосостояния и уровня жизни в основном пропагандировал следующие постулаты. Первое, это управляйте своими расходами, то есть по возможности там, уберите ваши кредиты и взаимные средства. Второе, это заплатите самому себе, то есть необходимо откладывать часть заработанных средств. Третье, нужно искать благоприятные возможности для инвестирования, которые в дальнейшем привезут большие прибыли. Четвертое, сложный процент, в конечном итоге вас созолотит. Со всем этим сложно спорить. Я думаю, истины хоть и простые, но выполнять их достаточно сложно бывает. В частности, у меня не хватало знаний и умений для того, чтобы находить правильные инструменты для инвестирования. Я опять вернулся на фондовый рынок. Так как у меня уже были определенные знания в области технического анализа и риск-менеджмента, я не допускал больших убытков. Но и больших прибыли не было, так как мой владел страх, и вторая причина – это, скорее всего, новостная лента. То есть количество новостей было просто колоссальным, там, начиная от того, что ФРС изменил ключевую ставку, ЕЦБ отказал в очередном транше, Центробанк планирует сократить количество банков. Там, куча э, корпоративных новостей в разных секторах экономики. Э, все это превращалось в голову в такую кашу, и в целом у меня складывалось впечатление о том, что на фондовом рынке торгуют новостями. И реальные деньги там уже заработать только тот, кто владеет насадерской информацией. Вот, поэтому мне пришлось предложить более консервативные инструменты – банковские депозиты, которые так или иначе даже не перекрывали инфляцию. Вот. А кризис 2014 года, который привел к тому, что если присутствует на валюту, то покупательская способность наших заработных плат, наших там, сократилась вдвое. Показал, что банковский депозит это далеко не тот инструмент, который бы я хотел использовать. Поэтому вопросы инвестиций меня так или иначе волновали. Поскольку социальные сети, поисковые системы все за нами следят, то вся таргетированная реклама шла на меня именно вот в этом направлении. По каким-то ссылкам я переходил, по каким-то не переходил, но так или иначе все они для меня делились на летом категории. Первое это были гуру рынка, которые гарантировали чуть ли там большую доходность за короткий промежуток времени а я в это не верил вот. и вторые это там товарищи которые знакомились какими-то основами ну, в целом мне это было тоже не очень интересно ну среди так, подобных там ресурсов ссылок вот, мне попались э -э ссылки на Max Capital сразу скажу что каких-то больших ожиданий у меня не было вот однако первые три видео меня скажем так, удивили. Потому что Максим Петров говорит о том, что ваше благосостояние э, ⁇ это не только количество людей на вашем э, счете. Безусловно, это важно, но не определяющее. Большое внимание уделяется вашему интеллектуальному капиталу, вашему и вашей семье. Тому, Осознанию того, что время – это единственный невосполнимый ресурс, и то, на что вы его тратите, либо даже на кого вы его тратите, во многом определяет ваше будущее. Максим Петров большое внимание уделяет так называемой концепции, философии, парадигме, какой, более, какой термин более точно это описывает – отдавание. Если ты хочешь что-то получить – отдавай. Отдавай время, отдавай внимание, отдавай деньги в конце концов. И это тоже можно рассматривать с точки зрения инвестиций, которые принесет свои дивиденды. Это отличалось от многого того, что я смотрел до этого и знакомился до этого. И во многом это находило отклик во мне. Поэтому я решил более близко познакомиться с продуктами Capital. С этой целью я записался и прошел курс, экспресс-курс начинающего инвестора в результате прохождения которого, помимо прочего, я подчеркнул себя, что такое финансовая безопасность и как правильно и эффективно ее обеспечить, что такое личный финансовый план и почему этот документ очень важен и как его можно использовать, в том числе и для самомотивации, какие ошибки и проблемы встречаются в работе практически каждого инвестора, как их избежать либо минимизировать. Ну и, конечно, сами финансовые инструменты, куда можно куда можно вложить деньги да, с тем, чтобы получить доходность, ну, как минимум кратно превышающую банковские депозиты. Я уверен, что в дальнейшем я также буду продолжать сотрудничество с Max Capital, и думаю, это сотрудничество будет взаимовыгодным. В целом я готов рекомендовать Max Capital всем, кто готов работать над собой и над своим благосостоянием, но не знает, как и с чего начать. Тем, кто уверен, что быстрые деньги, если и возможны, то долгосрочные перспективы не станут основой вашей финансовой свободы. Тем, кто готов мыслить стратегически и может планировать свою жизнь на горизонте 5, 10, 15, 20 и более лет. Тем, кто уже достиг каких-то успехов в повышении уровня своей жизни повышение свое благосостояние, но знает, что может больше, но ему не хватает уверенности, либо каких-то знаний, чтобы сделать решительные шаги. Всем тем, кто готов не только брать, но и отдавать. В конечном итоге, я думаю, что решение о том, работать с макс Capital либо нет, каждый примет самостоятельно. Но если вас на самом деле беспокоят вопросы вашей финансовой грамотности и финансового благополучия. Как минимум. Ознакомьтесь с видео Максима на YouTube-канале. Я думаю, вы точно не пожалеете о потраченном времени. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.